и о хо как же я долго не сходил в руку вашу с вас лайк, подписка, просто у нас просто одно новости, одно новости на сегодня, одно сообщение к новости в общем-то вступайте в наш клан да, мы всех берем, пока что есть сейчас 45 места в общем-то через та, также говорю, через пару секунд мы запустим старый ролик, а пока что я хочу немножко так зайти и вам показать кое-что ну как мои навыки изменились, конечно. Что если будем уходить из игры на некоторое время? Например, неделю, месяца. Ну, года, конечно, нет. Потому что еще год не исполнился в игре Clash League Она, с... Она с июля. Или июня. кто потом... ну, Скоро, скоро будет уже год. Вот моя старая колода. Ничего и тут не трогал битва кланов нужно не больше, больше сотрудников вступайте в кланы пока нам не доступна битва кланов а пока мы будем да, у нас, да, ролики пока месяц которые я специально записал чтоб битва кланов была показана а пока у нас есть варианты призвать жреца призвать палатина призвать минизию купить карту магазин давайте голема голем паладин Жрец Роб ниндзя Глим Паладин Жрец Гоблин ниндзя столько блин робин, ниндзя Вроде все. <связь> жрец блин, этот жрец. Да он тут. Так вот. Точно. Как-то вот так. Вот 5 лев, кстати. Да, не качайте до 5 потому что бы враги были сильнее. Ну ладно, качайте-то качнули. Так, желательно что-то еще с эквала взять значит квест квест квест и квест блин уже устал колоколькать мышкой <с -клокать> ладно нужно думать так вот ух я не знаю что взять есть новый персонаж есть но пока что ничего <с -клокать> я думаю что это музыка попал мне так уже тяжело становится давай давай знаешь что возьмем Такого крутого персонажа М -м. Ладно, возьму. Нет, дожди, он, он с уровнем хорош. С кем-то вот совместно так отлично. Какого взять? Вот не знаю. Эти а музыка. Эй! музыку, пушкарь. Да, прикольный пушкарик, кстати, офигенно. Давай возьму. Мне не жалко. Зато <с> буду прокачка такое. Так, до 4 говоря, да? а тимулька край ура пушкарь прокачался кстати можно еще прокачать пушку. где пушкарь звон да. пушкарь затащит так то не класс так ты не клас фаербол чтобы хоть какую-то орду врубить и пушкарь для снайперских топки то пошли в скин сыгран то да, один один из тащи просто мне еще бронза <связать> блин так как долго ватиковать играть Посмотрим, возможно обратно все же тут не такое вот. Снова звонит какой-то неизвестного номера, не отвечаем. 61 первое место, -хо -хо. вот вообще такие блинкируют. Так, ладно, М -м -м -м, пекло. Ой, блин, Тима уже, блин, вот блин. Я помню, помню, клан пекла, и с так не сильно дружил, блин. Ну, вот, думаю, что она и идиадрим. Так у меня вообще до 7 все, у меня вот такое 8 -м. Значит, это враги сильные. У них, скорее всего, тоже до семерки. А, хорошо, так -то. Блин, я что делать? Я не помню по привычке решил <coughs> а ты делаешь а что мне нападут еще да мне квест там ну все В принципе только квест ого слушай у меня я богатый mm, давай хоть ратушел mm. желательно этих вот летающих бессов Оп, а нам. Ну все, значит. Ну, а давай ты мы такое Может, мы их спровоцируем? О, вау, майк. Мг. А тут... Встретили? Встретили? Значит нет. Вот да. А, упался. Мобить решил. Хм, не семерки, я же говорю, друзья, семерчный урон. Яксты. Так. Это классно, что дома. Это у меня одно база нет. Если у нас будет две базы, то ты будешь до 20 подуть через. У вас, что Ладно, видно, что устроено. просто назад вернемся вот я туда вернусь Well. Wow. марке да, да. Вот, Мы очень память все 4 Я просто сделал для теста, могу еще взять новочка. Хочу взять B4. Попытался хочу сделать. По-моему, как я Не боится а боится че за бантик не верит что это почему я вариант и не начал с того поэтому не верите что вот прям начало Остарьки. Да, я думаю, что ты работаешь. Главное, да? что... Nah. Yeah. На! Не, никуда не поедешь. я те сам робот играл. Пошел развод на хе хе Я все за Вот скрин сделайте. Давай один давай. да? Ну ладно... Давай, бро, что-то. <смех> Парни. Вот, можете их забанить. Скеннинг Бэнс, Никинзи, ну... почему не на Скорее всего... 1800, 1700... Как, у меня 1360, то ну, пацанок... Ты чего? Тысяча... что это такое? А у него просто все семь. Спустили от них делать. А у него это... У меня все семьерки. О, у него шестерки. Ой, как классная игра в эту игру. Ну все. Ну у него уже достали. Сейчас. Сейчас вам будет... Нахлицы. По блин. Знаете? Что-то так... с такими я людьми делаю. Ем их на запах. Вот я вас ем ждите Вкуснейшие существа, блин, на а? то блин. Так, аппетит, блин. Ещё щас будет, самым. Такого отношения никуда не видеть. Ну шо? А, Ну всё, блин. Там, капец, что будет. Вс, пошли. Фигёшь Синичные. Фу на них, вот вам. Них а -а -а, не черный кран. Так, у меня какие-то там поэтому, ну сори, советую такой брать, напугать, в принципе можно не сейчас. Мне уже все равно, да. Она и блин. Рабочик не отвечает, блин, как игры раздумывают. Всех, даты, да, тут, мм, да? Нать. Ну, и тебе, блин, не Ладно. <св <upgrades> <связывая> да, я вспомнил одного Индидера. Такое похоже. Находим, находим, вот на кого-то похоже. Кого ну, блин, ну не пронкуй меня, что, блин, делаем? Вышел куда-то ну. ну, Давай так проиграем, да, правда? Отлично живет да? Всем удачи, час через три. Не понял. странный в эти случаях все количество вот муга всем удачи через три секунды появится старый ролик при этом просмотр и всем приветствуем макс риск со мне сейчас колода первый уровень первый уровень первого уровень да сейчас есть изменил на да, вот эти вот уровни Морка, на Глема и на кого-то из них еще. Ну, по рвоту рассчитать. Так, перед ролик подпишись на канал, поставь лайк, чтобы не восканула ролики. Мы сделаем тест. Да, первое, я хочу узнать, почему без брони и что он может. В общем, все, я сегодня буду в тактике, в курсе тактики. Поэтому тоже выбирайте -то персонажи, если хотите выиграть тактику а не просто брать, как я оранжево Алену, Алену вам, запускал, парбол тоже -то, если не но... а -а -а. и нет, охраняя на карта конечно будет жестко. так, ну тут тактика сработает, окей может какая-то карта, главное, тактика работала посмотрим, что зонке могут сделать нам сначала, конечно, нужно обычного воина у нас вроде будет, там нет танка, это будет, конечно, плохо, mm. у нас нет а там вот танка, точно, блин, я хочу узнать, вроде бы там его не было, Ты из них танк, Я вообще не сидел. Подожди, дел, подожди, а, все я нахожусь еще, о mm. oh, ну что ж такое, Я вот карту не понимаю теперь, как она в Наш, наш, наш. Я а, понимаю, вот это дело в том, что еще есть ворота я а, Понял. Теперь меня могут зарашить. Тебе легче, кстати. <laughs> я тебе прикрою. Окей, Давай, классиков тоже. Так. Так. Давай, классиков тоже. Так так давай так уже пошли ставить. нужно новую базу строить ну давайте секретную базу чтобы он там не скрыл нас прекрасно ну, не было где новая база -а -а -а. так окей можешь поставить пока что я как-то побавил сейчас это будет новая база <laughs> Захватим именно здесь ну ладно, чувак, тут есть еще одна секретная база Иди туда вот вот Так, окей. держи сюда вот, делаешь ему шахима под немножко. Так, ну, и смотришь обстоятельства. А, я понял, что он строит. Так, вызыв кучи орд. Что это за способность такая вот? Скорее всего, что ты такой четко. понял с уверен, нужно что тут строить а. окей в принципе нужно больше а, вот так тич точно так давайте на вас сначала прикроемся В принципе можно тут еще построить в принципе можно что призвать давайте уже призвать для сильных персонажа так думаю так, ну, так ну что ж давайте летайчик возьмем теперь тактику ну, искусствуйте так, текусь, вот так ну, еще строго жалко что фарбул не взял чтобы максимально урон У нас, кстати, очень много маме, так что советую сыграть О, отлично, блин. А, а. Понял. Можно одного взять. Чтоб он хоть там кто-то ну не делал. Вот еще потом призыв. Где там больше мало, кто там хочет все отлично кстати что было еще не, не ясно здесь давай э, кто-таки я, я пробовал сюда вот. а дальше вы нападаете за кстати за чувак который он очень сильный что за такую армию как я упороться стоять? У меня нет таких тиртанков, ладно. Только на одно копию На двоих персонажей. Все вроде. Все. Ну все теперь. все. Всех еще. Так, ну что хотел о том, что сейчас ладно. Все у нас нападает отлично. Вот так. Давайте здесь поставим вот так. помощника. Вот так вот. Ну я не знаю, в принципе, как я тебе с этой колодой мне вражеской. Мне просто ну, аквалунги. Я третьего. Ну ясно, друзья. Качайте одну колоду и все. Он понятно как играет. А, -а, -а такой неучтивый киорк Третьего, первого. 500 копаем. Так, ну окей. понятный, понятно. А? брать обычную колоду, которую вам дал Икра, то есть берите ту колоду, которая нам прокачена по уровню. Так, ты конечно силен, блин. Сколько стоишь по удару? хпс ага. 200 хп Урон 34, 52, ха, ха, ха, ха, либо Cotton Magic не хочу, были на картине в зернах, слушайте, ну, очень по-моему, лучше воинов Говорят. после пятерка. А тоже там 5, а 50 на 15. Mm -hmm. Пятая сила. Пятая сила. Первая сила. Так, я с этим не согласен. Первое-первое. Нужно что с вами делать? Ну, как же тяжело. Вот, вот скажи мне, на что ты способен? Про 21. Сомнительно у нас есть защита, говорят, что я топ-карта еще, это тоже топ-карта, не понимаю, ладно, возьму так, окей, я взял, кто гигант будет, брать, все, будем долго играть, это очень понадобится это тоже чуть-чуть, все, значит, смотрите, новая колода, у меня вроде он тоже была такая обычная вот у ну, нас самый хороший танк, э, лучницы, которые укрепляют его, но ну, этот, этот, этот тоже, ну это самое эффективная, как я понимаю, по манам. А эти вот, мэджики, э, может быть изменить? Но ну, только на кого? сколько нам стоит вообще? Нигде мы все-таки его не, не узнаем. Не, не тренировали вообще. Дальше у вот этого рака, как там, по скелетонам? опасного чем пока он мне даже 0 его воды не дают а у нас эпический танк будет там прозвольте эпический персонаж но не на приют ты смотришь очень хорошо от этого вообще меня разработчики не дают поджалка разработчик 120 такой спину кусаки они сильно 300 хп 120 Как-то нестабильно, слушайте. Это да, блин, кого же брать? Уау, мог ну, прокачить бой ну, зачем? Думаешь? в принципе, я там вот так и буду делать. Эти штучки с ордой. Я сам буду на них атаковать. Все-таки нужно было взять. Хм. А можно было бы ну, не взять пиши комментарий я занят ю мой скорость не скорость самое главное Учитесь, скорость скорость скорость ага, строй Ага производи как я копирую меня как я Окей okay. Так, у нас есть рыцари. Ааа, блин, я ж там понял. Блин. Можно было бы брать рыцарь. Бейте рыцарь. И сомневать. Вот он, вот, Блин, еще гайд. Так а, даже будет вот, сколько времени подается. Пили? Час 2 ролики в конце не весел. Кто-нибудь смотреть, да? Ну возможно некоторые поскольку. Мало кайфом чем ну, ладно все так а, кстати он сильнее чем он... рыцарь принципе логично, В принципе, логично. Ну, давай, давай, давай. легкий персонаж тащи так ну, еще Там, если на казарма все тащит нормально кстати он 10 200 а казарма 150 как-то нестабильно согласен потому что там охраняй тем самым чем больше он тем лучше нас ускорял по самым любимым штукам говорят что зачем ты взял это такое ну в будущем если построил кучу к этих просто казарам для производства то они ночью нам понадобились поэтому призвайте призвать призывайте, призывайте потом уже в будущем что-то придумайте Так вот, дальше хочу 400 дом купить ну, в Роблоксе, да? Ставь лайк и У меня есть канал по Roblox, называется общий роблокс и все остальные ну, там считают. Канала, наверное, ну подписчики. Там поблагодарил, да. ну -мо, ну что ж ну... Винить, чувак, и идти на помощь. Как на моем мнении. Не помоги. Он отступает. для чего ускорялки. Сейчас нажму на эту кнопку. Призыв, наклонив в атаку, идти на помощь, как там враги кусаются в меня. Ну, в принципе, окей обычные. в принципе можете атаковать лучше конечно думать чем атаковать так что лучше копить можно может ага. что мочишь да так что то что хочу на вас захватить по моему уже можно окей Дали люблю мне гиганта на копии. Я вот это сделал. Так да, пока что мы купим на этих ледорубов, потом гиганта. Ну а класс. Я не знал. Куда же Класс. Ну ну ну что это блин такое? Чего за чего пришел сюда? Шахотен? Чего, блин? Вот тут вот, прекрасно, блин. Да? так не играю, пошел учитель. Го, даваться не за что О, ох ты мой как они ту армию делать кстати напиши комментарии знаешь очень-то вот сколько он стоит меня конечно мы будем учиться они а играйте когда враги тоже активно кстати Тихо. уничтожено понятно Наверное, у него прокачат персонаж кусочек видео у меня персонаж убежайте проект кости тоже Чисто такие а не будете слышать кстати он у меня пять тысяч я больше чем у всех только что-то как-то я не думаю пока просто рандона клац это главная ошибка новичков так редкость есть вкладка о, отлично не не не, -не... вышибаетесь что такое <сёк> интересно ну? а, обычно о блин а, легендарный эпический обычный еще один обычный зеленый класс кто -то, блин знает хорошо легендарный эпический редкий обычный э -э редкий синий редкий обычный зеленый окей кстати вы же можете дотащить против всех чем беру орка есть такой чувак есть довольно ну, чувачки эти ну, логично правда тем более он у так фарбот уже понадобится так слегка на станостом прокачаем конечно так редкость хорошая редкость кстати вариаливан ну, блин уже нету редкость также есть чувак ну брагачный, это плохо хорошо так фарбол в принципе я этого не использую в принципе я это тоже не использую смысл мире Теперь думать а сколько ты стоишь 75 на 50 ну, блин, у нас есть один живер вообще живет это все но ты мощи еще живер капец вы столько это шьете, вот. так что я его не дал камни. ни за что о отличный чучок отличный дело о том что он... кусочек тоже есть а мне не хотелось бы ты magic то есть ну ладно беру тебя за торговую помощь ну и от тебя вроде бы нормально плавно. пиши комментарии я буду сейчас сыграю так конечно то призы получаю. тут призы получаем тут, тут, тут монет можно прокачаться лучше выйти так купить акции я наверное зайду магазинчик что-то там флаг посмотрю можно купить о попался почему нет поху не на ну, вроде вот такие обычные карты через 21 час изменят всем удачи пока